Он шатал. Блять, он шотит сразу. Он синенький сидит. И все, лежи, лежи, лежи, инш, встречай эту лестницу. ляг просто. Мы Хорошо. уничтожили Мастерстве. отряд врага. Победа за нами. Так, эм, сейчас подумаем. Взорвите один из объектов противника. Давайте так же, чисто так же. Раунд начался. Бомба взята. Я дам палец, я самый первый а, бегу а, за инженером. Они сейчас проебали, мейби будут злые. Все, палец дали, и потом все на два. Давай. А че у нас... халдим? А, все нормально. нормально. Да, халдим да, так же халдим все. Ну, ты че стреляешься, дурак не что не ли? Стреляй вот стреляй ты делался, да. Не стреляй сюда. Не стреляй Не Авик, ты там БК посматривай. Давай, я балкон... Залезь, мне на балкон. Нет, нет. Просто БК посмотрим, чтобы не залезть. Так, так, так, так, давайте. Троечник, пошли со мной в разведку. Сидите дальше. Так, пошли на два пальца. Авик, пикай э, с балконом. Поищи фраг. Фол дал кому-то в а прокиньте там по-любому снайпер. Да, да, ответил. Чем мы можем зайдем уже, уже, блядь? Инженер на один стягивайся. На один вроде чис чисто. раз. А через мусор стягивайся только. Не надо через рынок. В рынке есть. На пятер. Я зашел один вроде чисто. Игрок убить. Где? Где? На мусоре будет. На мусоре, ага. Стягивайтесь к нам быстрее Бля, народ, у нас времени нету У нас 20 секунд, мы бомбу въебали Бля, это враг, я... Рынок, рынок, авик, убейте быстрее 10 секунд, убейте, убейте, убейте Лучше, лучше, красава Бля, я... Я авика мог разъебать Не понял, что это враг, бля Рынок, рынок, рынок А, авик пикает не идите в арку, не идите в арку, авик пикнет, фраг дадим, все, теперь играем, не взорвитесь, ладно, все, заходим, упор, убил, не взорвитесь, блядь, ждем прокиды, ждем прокиды, по-моему парычи есть обратно, да, парычи, авик, и колодец еще, подкатитесь, Бля, вы своего взорвали, да? Да, меня любитель миров. Вот быстро, блядь, быстро, блядь, тихо, блядь. тихо, тихо, быстро двойку. В начале конца раунда блядь. старайтесь ничего не говорить. Быстро заходим двойку, я раскидаю смоки. Авик пиксель, не пикай. Uh, пулак, упор. Пулак, пулак упор. Хорош. Все, все, играем, играем. Авик 5 за пять 5 за ней. Лучше Блин, ⁇ под синку, хайю, дайте. Один медик под дигу встань. Взорвал синку. Все, без меда. Хорошо. Синка. Снайпер синка, хае даю. Инш, инш, инш. А, мину воткни где-то. БК, э, БК, БК, БК. БК, да-да-да, БК. Зелень ушел. Вроде. Все, спокойно, играем. Не интрийтесь, не интритесь. <sein> так надо еще один раунд в атаке взять так давайте подумаем что нибудь опять зелень играем все на зелень сидите также в крысу я попробую сэкономить единицу и вы зайдете в двойку Вот. пока сидите я вам потом скажу что делать БК по моему тоже так Взорвал быка, сядьте на один, один два. давай на один. Давай на один, нет, на один сядь. Давай. давай. Давайте, я Подсо... живу пока. На лиспе, на лиспе, я подсажу, подсажу. А, Подсо... а, Варки А, да. в арке есть, в арке есть аккуратно. Варки, взорвите, да? там медик взорванный. Отбежал. Он в упоре Все, на, я, на кухне. Да. В арке кто-то? А, это наш сейчас мог пройдёт, я расчистлю бака Главное не дайте его резнуть, все. А, палец на ноль а Медика подсади со мной тоже, тоже на ноль а, В подкате, по-моему, кто-то есть. есть Уходим на два Нет, О, тут... о, о, все, заходим тогда, заходим, нормально Я рынок заеду, я рынок заеду Ой, блядь, брони хп, инж не умираю Блин, блять, ну говори, не нравится. Дым в новую. Побереги! Где он? Новая? Флент! Дым, дым, дым, дым. Куда ты мне, да, Блять, Каждый раз тихо, <свят> Ты в натуре, что ты делаешь, блядь? <свят> Дай ХП, быстро. Лежа, Лежа. Справа. 90, 90. В вообще не кидай гранату. Бля, ты ⁇ бнутый, ты нам два раунда похоронил. Три. Да? Я, Три. Тоже, блядь, Три. я тоже, бля, я тоже ⁇ бнутый. Авик, двойку. Авик, двойку. Остальные стак а. плунта. Два это. Тихо, тихо. А да? ты фигрый. Бэка вроде, да? А, ты топишь. Все, сидим ждем они холодитесь, скорее всего будет так ага. так так так так так один медик со мной в спину играйте кто ближе ага Троечник пошли. я первый играю ты меня еще подыгрываешь а я просто пикаю Все на балконе бля. где, Пресс, где раз, именно наша страна их? Пресс. их сторона, ага, вижу, все тихо хуёво вы очень разнялись. взорвавного дай хп, быстро мне нужен врач есть что взорвать? отфармил штурм взорванный, э, инж пушит уничтожен блять. миссия да, в каких случаях по любому же дадут на, блять вы определитесь вы резкой вы говорите резко блять все, или нахуй ху... на... тихо, наху... тихо, наху... тихо, наху... тихо блять. блять миров на двойку савиком миров на двойку савиком в начале конце раунда не говорите нахуй блять у меня блять потом 1 1 1 1 все а, си нет. сидим, наш, сидим чтобы... все сидим и дефолт играем. медик иди плант единицы за метрошник Бокасно-то. Угу. он встал, бнул. Окей. Бля. Вот мой медик убегает <связь> Не надо N-30. <энтриться. связь> Пошли, пацаны. <подсадку>. Хорошо. <связь> Инженер-крысь в зиге. Ляг напротив дверей. Стрельни разок и жди просто их. А лучше не стреляй даже. Просто жди. Бомба установлена. Так, медик, хая есть? Да. А -а -а, взорви шестерку прям под тупик. Справишься? Поберегись! Граната пошла! Девятку не вижу, никого. Девятка. Пошли, спрыгивай. Упор! Упор! Упор! Еще! Наш ответ уничтожен. Миссия провалена. Так, так, так, так, так. Четыре парыча делайте и пушьте в спину по парочке. Авику палец, инженеру палец. Я э... не пойду Паша, так, нет, да. нет, парочку с хулигой. Нет, нет, играем, я координирую. Инженеру, авику палец. Ида, и все, медики следом. Сразу пушьте. Граната. А то вас взорвут. Инженеру, авику палец, е-мое, ребята. Двойка вроде Почему есть. Медики? Да, двойка есть. Это зелень, по-моему. Спину играйте все. В спину играйте. Я попадаюсь в минусады. Тупик до да, на, на, на БК есть, убий на БК. Ааа, там слева еще, бля. Ну, чит двойон на балконе. Okay. <звук> Блять. Зашли в план. Брони раздать. Дайте авику ХП. Пятерка в любом будет. Медик в упоре слева, возможно, будет. Медик, возможно, в упоре слева будет. Этот любитель миров, у тебя основной класс какой инж? Кидаю гранату. Алло. Да. Вожми, возьми инжа, бэк? я меда взял. Время есть, народ. Главное, не, не умирайте, главное. Убивайте. И помогайте! 90, 90 БК, 90 БК. Наша, эта сторона. Бля, да все какой пистолет, что ты делаешь, хрущник? Мы проиграли, Ой, бля. Защитите стратегические объекты. Так, все. Раунд начался. Давайте штурмовик-то на мешки. А остальные два стакнемся. Они постоянно двое походят. Штурм, куда ты пушишь? Блять, играй пассивно. Два, блядь. Все, зигу иди, штурм. Доходит или ч? Инфу давайте какие-то пока нет штурм плитяг смотри иди на парочи иди на парочи зелень есть иди на парочи на двойке а, да, да, это девятка ну, не балкона кривас шестерка. Бля, народ не умирайте по-братски продайте так как можно дороже инфу дайте шестерка Осторожно, граната! БК есть, БК есть. Под зеленкой ты имеешь в виду? Балкон, республик, да, балкон, под подсадом. будет. Под зеленку хашки дайте парочку. БК. Оль, пал зелень. Медик быкан. Граната Дыми ресы. Граната! Так. Не дергайся, да. Билли второго еще лесни. Спасибо тебе. Второй далеко. Перетяжки не будет. Инш, пошли выдавливать зелень. Он фолло, он фоло, он нормально Кидаю yeah. Тут оба. Ресу. Yes. Отбегай сразу. И брони дай. Нужны бронепластины. Поставь минут сюда в тупик, Благодарю, на труп Им ставить, парни. За... Запушьте, народ, запушьте кулак, подсадитесь на БК. А, все, наша БК сторона, наша будет. сторона, лаз. Он фул вроде был, да? Блять. 20 ему дал. Можно резать спанцу. думал просто пикнуть его на кофе блядь броня почините мне броню а ешки не осталось никого мы победили а да, он, он сейвит? <laughs> понятно блядь защитите стратегические а, варку 3 хе дайте раунд начался так м1 Отлично. Надо, да, да, да. Труп контролем. Я есть. БК есть. Ага. Блять! На, на банане под респу отошел, инженер, сука. ва, я а, Парчи надо убить, там по-любому кто-то стоит. Любитель с подката выйдет, БК убей. Да, с Титаника убьют, уйди лучше. Под тобой. Хорош, все, сваливай. Леса. Лучше, лучше, лучше. лучше. Нет, сваливай, нет. сваливай. Дайте инджу КП. Лес, пицу, лесы, хлядь, хае, встыгивай, любите, уйдем Да блять, бокать. Так, дым даю, ресуй, ресуй, ресуй сразу. Все, все, остался на белье он. Еще дым обдаваю. Да, Хорош. Бля, ну, хотя бы, хотя бы, блядь, в ноль сыграли. Пиздец. Давай, давай, фастом зайдем. Давай. Можете, кстати, предлагать страты, но, как бы... Я продамлю. Заранее предлагайте. Медик может быть выходит в право. Хаешки не выбрасывайте. Не выбрасывайте хаешки. Прокинул пятерку. Бомба установлен. Тебе повезло. Так, пески взрываем. Пески взрываем. Я болком взорву, я балкон. Кидаю Я не под БК поставил. Взорвал, по-моему. Авик, авик, ляг на сошке, поставь сошки, ляг на сошке и пятерку смотри. Пятерка духуя, не осталось хэ. Пятерка. Пидорка, плен был пятерка. Найс. Компы, компы, хампы. лучше, лучше за нас. Nice, nice, nice, nice. эм... Установите бомбу возле одного из объектов. Палец инжу и палец авик даем на пары. Бомбу. Авик, авик, авик, авик пикает, авик э, пикает, инжу быка занимается. Сейчас двое, сейчас это, Не, Нет, иди и тоже с ними. А хотя, хотя, помощник там. Так, все, проходим, подкаст с тобой, нет. Мусор чек мне, Али. Да, -да мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы... А, перетягиваемся. Через парочи уходите на двойку. Да Инженер, иди на зелень. Следуй за мной. Да, не, не не с бомбой, которая. Ну ладно. Заходите, фас, заходите, фат. Инфу сразу дорачивайся, Кидаю гранату. Так. Кидает. Упор займите по упор по симку. Взорвите синьку и упор займите. Осторожно, Ставлю. граната! Фигавик. Взрывайте синьку, всех хаешки. Бомба установленная. Взрывайте синьку, у кого хая, Сали? Пятерка, пятерку нет. Пятерка, пятерка, ребят. Под пятеркой нет, надо его въебать и по идее выиграть. Обновите мне дым под uh, синьку на писке. А, Вику сейчас слева. Блять, он в дым ебаш. А, сверху. Блять, в дым уебал. Еще пятерка будет. Два метра отправил. Право. Ну, пара... Представит лучший, блядь. Лучший. Красавчик, блядь. У меня патроны кончились. я. Ну, вообще, сейчас пятерки. Двойку uh, зелени. Все бомба зелени. Правильно, да? Вместе сюда. Вс ⁇ Я это здесь uh, в локавка покажу. Подожди. Ладно, Ниджа, давай со мной сыграешь. Сидим, сидим, не топайте, не топайте, главное, зелень. Или же ты близко сидишь? Авик, иди спину 20. посмотри, зелень. Все, просто сидим. Видно, um, так. Авик, иди пикай-быка. Uh, инженер и троечник, идите под зелень. Шестерку нужно будет взорвать, одновременно будете ХАЕ кидать на счет 3 От сколько мы стены ХАЕшку? То есть получается, чёрный. шестерка это справа хуйня, справа <связывая> от компов Кидаем. Вот, там справа стена, надо на счет 3 говорить Прошли, а, там нет никого Синкар. Так, ладно, ладно. Зига, зига, зига, ага, инж, пошли играть Играйте с <связывая> Хайе не выбрасывается. Зига <связывая> <связывая> балкон, балкон. Убил Зигу нет, нет, нет, нет. Под Зигу ХЕ дайте Граната! Взорвал под Зигу Реснуть сможешь? Попробуй Инж прикрой Блять, меня взорвали что, что? Сейчас под Зигой резнут Под Зигой резнут, убейте меня Бомба взята Снайпер, Бля, ну, шнайпер, ну вы хоть с дайте, кидайте, вот. Инж, направо сядь, вот сюда, направо, направо, на, на ступеньки маленькие сядь Вот сюда, да-да-да, еще правее, во, в углу сам свой. слое, глушак надень Глушак надень Лучший, пятерка Не умирай, все, не умирай, просто живи Пятерку, а, последнюю Лучший, ну. красава Найс разыграли. Это... Так. Хорошо. Троечник, ты чё постоянно умираешь-то? в чем проблема? Аля. Троечник. Я за пошел. Кто у нас вылетел? Он весетует? О, блядь. У всех проблемы были? Да, да, да. думал, у меня один интернет. Я думал, тоже у меня интернет. Мы победили. Все, победили. Установить бомбу возле одного из объектов. Что делаем, бра Раунд начался. Бомба взята. Да, да, да. Что делаем? Пой, Пойдем, по, не снизу заходим, все остальные снизу пошли заходить. Не заходим, погоди. А раскидайте смоки, как будто заходит двойку. Где, Где взорвал? Его? Где пиксель? Где я? взорвал? В я, я, я, э, центре. Я, <свят> я, <свят> Короче, я, играем, я, играем, я, играем, я, я, быстро я, играем. Быстро играем. Лучше, идем, доровал иди, идем, идем. Смоках, по-моему, кто-то. Хорош. Авик остался. Мы Лучше. Отряд так, а, сейчас, значит, что делаем? На парочке даем этим раунда. авику, инжам подсад да? и играем мусору. Бля, не успел. А, дым варку умеешь кидать, инженер нормальный. Дым, не зафейли да, в арку, дай хороший а дым. Зам. Где взорвал? Возмарки, мусор. Ага. рынок играйте в дым прям. Инш играй. Играй и пока, быстрее. Играем, БК, играем. О, Где наши? Бонан, бонан, бонан, бонан, бонан. Ага. Сейчас постараюсь убить его. О, нахуй. Не двигайся, я не помогу бонан, тебе. Делит к, к нам синись. Не могу вставим, пойдем вставить. Давай. Рынок, рынок, спина, спина. Не, спина, не. БК. Блять, что за мина? Вс, <связываем> они без меда. Мешки, мешки, мешки. <связываем> Чё у меня рина? Выпекать его. Осторожней А ресы прикрывай, Дилик. Ты ресы, что ты прикрываешь? За ящик стань. <связываем> Нет, стреляй, дым, стреляй, <связываем> дым. Раунд, команда врага Отличный. уничтожена. Защититесь, так, и все на двойку, все на двойку. Делит, а, иди на единицу. Сядь справа от подката. Все, не выкидываем ходи, не выкидываем. Так. Инфа. Зелень. Ага, стяг, стяг по двойку. Блин. Одна хоть и запишешь? Кидаю гранату! В кулаке слева, авик. Граната пошла! Блять, блять, он через стену меня въебал. БК наша страна. БК, ребят. Подвигай век уже. А НТ, НТ. А так, так, так все, тихо, тихо, штурм. Да он, блядь, у него ДПС нереальный. Раунд начался. Варку трехая, варку трехая. Тихо, тихо, варку трехая. Кидай скоростно, граната. Стягивайтесь на два. Граната. Медик, упор займи тут кулаком. Дым на фонарь дайте Кулак есть. Я балкон посмотрю. Дай мне на лицо палец, блядь? Дай мне палец. Дым на фонарь быстро оформите. Дым дайте ему на фонарь. Вы что делаете? Бля? Алло, блядь. Поберегись. Это перетяг, по-моему. Есть у нас кто смотрит? Я сейчас балкон практикую, посмотрю. Есть на балкон. Нету на балконе. они то есть. Я... Ловите. Звук ну дай. Ну, да, это один должен быть. Один, один. Все, Наж... стадись. Ставит один. Убил, блин. Я бык а, Взорвите ящик, ящик под новый. Лучше. А -а -а -а -а -а -а. Убил быка. Подкат, подкат зашел. Хаешка в подкат не осталась? Новая. У меня. У Он сразу забыл. Не умирай, не умирай, Алик, не умирай. Я бегаем. F 4 жмите. Ты без этого справишься. Скриньте? Молодцы, Скриньте. я за скрин. Да, да, да. А, главный капитан за скрин тоже те же счёты. Да, да, да, я знаю. Бля, лучшие, просто всем под пятерки. Это, конечно, блядь, не сильные сопы такие, но более-менее. Но они сильнее вас. Играл, блядь, ничем не лучше нас, отвечаю. Бля, у нас кто-то, кто-то кто, кто там у нас инженер деликс, по-моему, да? Ты там да. клач ебал сколько там, один в четыре? Да. да. Бля, ебать, ты вообще красиво просто закрыл. Да я вообще не думал то, что я с пистолета попаду. Я охуенка, когда да. у А они, они, они, они резко ебал двоих под Дигой, User они отрезались, и все, и они были оба без брони, по идее. Ну, и да, и, и, и кто-то там еще, по-моему, тоже да. без брони, авик или кто там был. Ты, ты короче, просто рас, распилился, съебись. Ну, слушай, 11 6 этих сопов нормально. Нормально, я вам скажу. Можем это попробовать даже какую-нибудь там одну восьмую занять. Вот. Мы, блядь, кстати, играли, пиздец сыграно, вы вообще охуенно карду слушаете. Только единственное, блядь, э, были пару моментов, когда я просил что-то сделать, вы не отреагировали. Да типа как э, на фонарь дым я просил дать там в каком-то предпоследнем рауне.